Здорово! Это кскрафт, а это самый... Конченный опенкейсер. На этот сайт, кстати, у вас будет ссылочка с халявой. Переходите по ссылке, по-моему, каждому новому пользователю бонус. Плюс, нажимаете бонусы, вводите сюда мой промик, получаете бабки и делаете все то же самое, что я, но не внося своих денег. У нас пятнашка, сегодня попробуем с этого разгуляться. Сразу залетаем, ну давай я залечу на 2000 рублей. И допустим на x2. Посмотрим. А, вот тут два как бы режима, не как бы, а режима. Прошу заметить. Один крафтер, это все всем Привычные апгрейды, а второй Roll Skin, своеобразный крэш, но немного в другом формате. И этот формат, кстати, веселый. А вот по поводу суммы ставки. Ставка здесь без ограничений. То есть в теории можно контент делать, как, помнишь, Бомба, ёпта Как раньше было с CSGO Go Run. Ну, окей, мы люди не гордые 4000, еще раз на x2 Слушай, ну, уже поинтереснее скины появились Ножики залетели а сейчас, кстати, если выиграем, то окупаем нашу прошлую Наш прошлый про Но Ну, я думаю, вещи своими именами назову Никто от этого не обидится и ни у кого от этого не убудет А вот, такие пироги, дорогие друзья У нас девятка остается, Если сливаем, пойдем в банк на апгрейдера Главное не бомба, главное не бомба Главное не найс! Хорошо, x14 ну, мы поставили x2, нам x2 и выпало 8к на балик прилетело Уже стонгс, статрек А Чё она такая дорогая, мы сразу продаем 17 тысяч, немного, но деньги Слушай, а если я сейчас семнашку поставлю на 2 Ну это, наверное, глупо, да? в крафтер забежим но сегодня хочется именно по скинсу долбануть Так, покупаем скин какой-нибудь куничный же, а, тут же покупать не надо, я дурак Так, короче, сразу от 10 тысяч рублей, сегодня хочется Хотя бы до полтишка попробовать подняться Так, сторону сразу меняем ну давай чуть-чуть меньше процентов по Тут куда же без этого? 4200 ставим, 10 тысяч выигрываем, чекай. Работает без Быстро крутить не будем, деньги не маленькие сегодня. Бля, ну повышаем ставку. Ну, слушай, оно сработает сейчас. Работает как часы, чекай. Окупаемость стопроцентная, поехали. Позорла, принеси счастье. Не принесешь, будет очень плохо. Ну, бля, я же сказал, тема рабочая. Слушай, ну, уже такими темпами мы нафармили однако 20 тысяч рублев. Как думаешь, на 20 сейчас вообще есть смысл замороз? Замахиваться. Но с таким-то баликом тут риск. Ну давай. 50 на 50, повезет, не повезет. Отсосешь, не отсосешь. Ну именно я отсосу, не отсосу, не отсосуе! Вот она хорошо, вот это уже нормально Итого, поза орла Что она нам, собственно, сегодня принесла А принесла она нам уже x2 от изначального Балика, либо же плюс 15 тысяч Кстати, пока с позарла орла вылезаю Я вот тебе скажу Да, ролик рекламный, мне не стремно это заявить Кто в комментариях будет писать Ой, реклама и так далее, нет, ролик рекламный Есть ссылочка, все же, когда ссылочку-то Оставляю реклама, ну как-то нужно На что-то открывать кейсы, прошу прощения Алмазы я не высираю, поэтому, ну реклама Нужна, причем сайт давно реально знаю, у нас 30 тысяч, в принципе x2 уже сделали и куда больше но больше есть, куда мы делаем 5000 и делаем x2, но тут без позорла. орла, она все-таки, нет, лучше с ней все-таки десяточка, замахиваемся на адекватную сумму, поэтому давай x2 в принципе возможно, где-то x14 вылетало, ёпты, ну давай давай, сейчас сделаем десяточку и вообще день прожит не зря, пожалуйста Найс, nice! а как хорошо он сегодня идет? Однако, однако, дорогие друзья, сегодня очень крутой... С пятнашки, слушай, мы сделали уже 35 тысяч. Ну, это получается плюс 20 тысяч, да, я не ошибаюсь. Но если поставим 35 на 2, ну, не, это, это, это будет слив, я не хочу этого делать. 35 тысяч. Можно остановиться, но ролик у нас идет, если не изменять таймер 4 минуты, поэтому, ну, мы замахиваемся на жесткие цели, нет. Сейчас лучше все-таки слить. Давай-ка поставим 5 тысяч, чуть сольем, все-таки тема рабочая, минимальный процент, даже лучше знаешь, как сделать. Все-таки сливать, дак сливать. Даже давай 25, а вдруг скрафтится Будет вообще шикардосик Вот, условно, ну 20%, 20% процентов может зайти, честно говоря М -м, Сторону вот этого ставим играть 5000 тратим, ну чисто сейчас слить Нужен один слив, все хорошо Чекай сейчас как работает, просто показываю один раз Запоминайте Блядь, сейчас сольем, будет, конечно, комичная ситуация Пятерку слили Ёпт, а ролик же так не должен закончиться Не, ну Тема рабочая, я, я вам сейчас докажу я вам сейчас докажу, пацаны. А, денег нет, ёпты. Что это? Вот так? Да, вот так. Если сейчас будет не крафт, это будет жопа. Нет, тема все таки рабочая. Я уже аж распереживался продать. И, ух, честно, было очково. Вот так вот алыны заходить, но все таки тема такая. Итого у нас плюс 20, 30... 25 тысяч, да, вот сейчас плюс 25 Сорокет на балике есть, куда больше Но больше есть куда, потому что Ну, ролик 5 минут не дело, приумножаем Наш, наш капитал а, Давай попробуем 1500 словить x5 Ну вот просто посмотрим, я понимаю, что Это что-то на грани фантастики Но если залетит, будет, конечно, круто Тем более коэффициенты 14, 3 То, что зайдет 5, вообще сомневаюсь Ну, то есть тут 100% слив Даже по орла не буду напрягать, ну, а нафига Это на самом деле, надеюсь, не на паузе Да, ролик не на паузе, а то бывает такое, что на косячу и на паузу воткнув Честно думал, зайдет. Очень близко было. Ну, окей. А если мы еще раз попробуем? Ну, попытка не пытка, а прикинь, еще раз. Тем более, сейчас слить надо, потому что шансы на аккаунте вговнились, когда я 40к все-таки скрафтил. Кстати, предыдущий ролик выложил. Напиши, если я с халявы вил, сколько увел. А с халявы можно поднимать и выводить. Ну, я это прекрасно знаю. Мне подписчики писали, когда вот у меня очень, мне. Э, был момент, короче, когда я с ревки выводил, типа, ну, плюс-минус 30-40к за месяц, по-моему. Но это вот тут пик моего канала был. Тогда подписчики писали, реально поднимаемся. Спасибо. Если с вы тут подняли, ну напишите сколько, мне интересно. Я думаю, крайне крайний раз ставим, им потом можно идти будет в крафтер, потому что, ну, шансы сейчас должны выровняться, мы подслили. Даже потом еще один раз поставим 3000 на x 5 попробуем, а вдруг? Прикинь, залетит? Не, ну если залетит, это будет прям мем. Это прямо реально будет мем или рофл, как это называют сейчас молодежь. Ну давай, поеб ты, пожалуйста, пожалуйста, бляха, ну. Залетела, пятерочка ЗАШЛА! БЛЯ! А наклеечка за 7500 у нас, я по таким вещам мастер просто, я их люблю. Ну слушай, 43К, неплохо, в принципе. Если мы сейчас сделаем, наверное, неосмысленный шаг и сделаем X3. Насколько это реально? Типа сливаем и идем уже в апгрейдер попробовать просто лун залететь. С 15 тысяч до сотки. Реально ли? Вот вопрос, реально ли даже не до сотки, но хотя бы до 80 дойти? Ну уже неплохо на самом деле, вот тот результат который сейчас есть, он меня целиком и полностью устраивает. Я думаю, что вот это сто процентов нереально. Вот для этой истории тоже позу Орла напрягать сильно не буду. Ну да, ёп. А если заиграться и поставить 5000 на x3? Вот просто, вот ну, вот, вот, вот сейчас поза Орла, прикинь, зайдет. Но это 15000 будет. Ну вот, то есть как бы нормально. Не как бы, а нормально. Полтишок у нас на аккаунте. Давай, поза Орла. У нас тут она просто напряжена по максималочке. Давай. Сейчас навалит x3, блин. Будет круто. Пожалуйста. Давай x3. 3, блин, на пятерочке это 15 тысяч рублей. Давай, бляха, сучка ты, блядь, ебаная. Да. да и пошла ты нахуй. Ладно, хуй с ним. Закончим ролик на достаточно интересном моменте. 70 тысяч рублей, блядь. Че будем крафтить? Бля, давай байонет ебанем. Че, 50% это дофига поменяем? Ну давай на этой стороне. Хотя в сторону не люблю, на ней, блядь, никогда ничего не заходит Фу, блядь, сейчас атрибут надо взять Все, пацаны, сейчас у нас полностью заряженная поза орла с атрибутом Сейчас надо в нее сначала еще сесть Я стул, кстати, пиздец, он уже не опускается Я тут по -по понажрал себе пузень Кстати, наберем, да, полтора, полторы тысячи лайков в следующем ролике пузо покажу Короче, зарядили Давай Атрибут должен въебать сейчас Найс, нахуй! Спит, вот, от, это все атрибут, блядь. Это все атрибут, ебаный. Продать. Ну все, 70 тысяч. То есть, ну, как бы, можно уже спокойно сказать спасибо на... Оп, вот так вот. И атрибут, блядь, заряжаться поставиться к следующему ролику. Ну там по кейсам будет, Все, атрибут заряжаться у нас ушел. Слушайте, ребят, ну ролик достаточно хорош. То есть у нас 73К получилось с 15. Скрафтили байонет, градик Ну я думаю на этом можно заканчивать Всем спасибо, халява в прикрепе, это был я Усатый ваш, твой, твой Кидайте розочки, розочки Человек, поэтому всем спасибо Кстати, ты коронки кидай, коронки тоже кидай И лайки мне накидай Буду очень благодарен и признателен Это был я, всем пока, всем спасибо Всем до новых встреч, пока